друзья всем привет снова здравствуйте это скорее всего продолжение будет видео и это будет часть третья по поводу программы у бар так я ее называю ссылка под этим видео будет на ту часть первую по которой мне идут вопросы с другого канала, но так как я сейчас тот канал не веду поэтому видео будет публиковаться в этом канале Так, друзья, что хочу сказать по поводу программы UBAR в основном вопросы, которые мне приходят они касаются того, что не скачиваются фильмы с этой программы и как решить эту проблему Единственный выход, который я могу, могу вам предложить, это, наверное, переустановить компьютер, как, в принципе, на данный момент я вот сделал. Но это не по поводу той программы, что она не скачивается, а немножко иные другие проблемы у меня возникали, поэтому я вот переустановил операционную систему, поставил нужные драйвера, в принципе, как все полагается при новой установке. И давайте, пожалуйста, я вам продемонстрирую, как работает программа Ubar и скачиваются ли из нее фильмы. Так, вот у меня программа Бар, давайте откроем ее Сильно времени у вас и занимать по данному видеоролику не буду, я просто продемонстрирую Опять же, что сегодня 15 февраля То есть, вот свежее видео Так, давайте откроем вот фильмы И посмотрим, будет ли скачиваться Так, и давайте, вот мне по кайфу, да открываем этот фильм, нажимаем открывать открыть жмем под фильмом скачать так мне по кайфу да еще раз нажимаем на фильм мне по кайфу нажимаем скачать фильм и посмотрим вот буквально несколько секунд идет подключение мы видим что фильм пытается произвести загрузку Сейчас посмотрим, сколько секунд, я думаю, это займет, когда у нас отобразится хотя бы 1%, что фильм пошел загружаться. Так, ну секунд, наверное, 10 уже прошло. Фильм мне по кайфу я еще пока не смотрел ну думаю что посмотрим да вот у нас я вижу пошла скорость пошло отсчитываться время вот оно уже меньше 20 минут можно сказать 19 но я думаю что сейчас вот до да, появился один процент поэтому друзья желаю вам удачи скачивайте официальную версию программы УБАР пользуйтесь программой в принципе программа без всяких вирусов за все время я с ней как сказать проблем никаких не возникало поэтому пользуйтесь желаю вам удачи приятного просмотра подписывайтесь на мой канал ставьте лайк увидимся в следующем видео поцелуй станет самым горьким